Петр Николаевич мастер спорта, член олимпийской сборной нашей страны по биатлону. Все приперсять петь в нашем перте. Да соскучился? Да он починил. учеников найдешь. Из-за головок спортсмен неудачник, нашел чемпиона в тайге. Олимпиаду поедет. Зачем да? его? Ломом этим рыбаским. Не хочу я на вашу Олимпиаду. Я Витю хочу убить. Ты банку-то пожалей, отца ты все равно не вернешь. А он убил и ходит. Закон здесь тайга. Местный же вроде должен помнить. Дичь не по себя. От этой тихой и чужа Ты с района звонили. Потеряли вас. Так я им сказал, что нет у нас таких. Уехать бы вам. Убьет он вас. Так я этого не слышал. Я слышу? Ничего. Тормози. Да Чистым никто не уедет. А тебе, сосед, по-любому, как зна. Давай так. Тренировки четыре раза в неделю. Три беговые, одна гневая. Тогда я в деле. В смысле? Ну, убьем его вместе. Yeah. <laughs>